Валерий, можно вас попросить встать? <свас> я... Слава богу за вас. <свас> я Слава верю в то, Бога что вы не случайно сегодня на это служение я приехали. Не случайно на Даже на велосипеде тук. стоит, <свас> стоило. Скулило, сестру. <свас> <вы> Садитесь, пожалуйста. Дойдите. <свас> Да, и если кто-то, новые люди у нас, тоже попрошу вас встать. другие быть... новые Да, исправят. вы коротко скажите, откуда вы? И на кратко Как ваши имена? Как все оказывают? Как... Вы откуда? Вы с Николаем. С Николаем. Две недели приехали сюда. Две недели. Вы раньше ходи... ходили в церковь? Да. Ходили в церковь раньше? Да. да. Мы рады, рады вас видеть в нашем собрании. Вы как? Алина. Аля? Алина. Алина. Вы откуда? С Мариуполя. С Мариуполя. Слава богу, мы рады вас приветствовать. Присаживайтесь, да. <плес> ну, сегодня. Я думаю, что э, человек, который будет проповедовать сегодня о молитве, человек что за молитва, даже не нуждается в том, чтобы его представлял, но это все равно, что сказать, что ну, приехал Савел из Старса, ну, все знали Савла. Ну, то же самое можно сказать про Олега Григорьевича Пермякова из Севастополя, который раньше гнал церковь, который ненавидел христиан, <laughs> Презирал <зирологии>. их. <laughs> Я не знаю, как вы будете сегодня проповедовать. <laughs> не знаю, как еще проповедовать. Но потом Саввел и Старс уже все знали, как Павла. <laughs> Но следует Саввел вечером познавали как Павел. Это был очень благословенный. Я думала, благословен, один из самых благословенных един благословен, апостолов. Единут найблагословените апостоли. Я хочу сказать еще одном даре очередь, Олег Григорьевич. Это конечно дар вспоможения. поможения. Э, бумага. Вот, Знаете, то, что мы сегодня сидим в здании нашей церкви. Почувствуем но... на не но... нового, нового здания, нового сграда. А, это в основном, это конечно заслуга Бога. Заслуга то на Господь, Но Олег Григорьевич по сиденью является основным спонсором. Рабача, спонсор, который просто вот так вот дал сумму, которую мы внесли в качестве предоплаты. И вся наша церковь не имела возможности на церковь не имела возможности. Я поэтому благодарен Богу за то, и что мы знаем благодарен на Господа, этого служителя, служитель, который помогает не только в Варне, -то сегодня он помогает еще и в Алании, и в и тоже для церкви, для русскоговорящих, за церковь, за чтобы еще одна церковь поднялась. Да он церковь. является пастором в городе Севастопол. Давайте поприветствуем Некого Олега Григорьевича. Поздравим. Аллилуйя. Здравствуйте. Здравствуйте. Но ну, если честно, то я с удивлением узнал, что я гонитель христиан. я просто не знал ничего. Я не могу человеком, военно Просто конечно я никум христианстве в жизни не думал. И не смейся за христианство, не тавал. церковь. Баче и приколенович. Моя проповедь сегодня и проповедь днес, короткая и, кратко, и такая, чисто прикладной характер будет и просто да, чтобы вы все ушли сегодня, мы все отсюда ушли с пользой, да можем днес, да чтобы сегодняшний день, 24 июля 2022 днес, года, ден, 24 июля, кардинальным образом поменял наши христианские да промени... судьбы. Кто не хочет этого? Yeah. Я хочу, чтобы вот, я оставлю себе такую цель. Uh, чтобы такая, после цель, сегодняшней проповеди. Следующее воскресенье. Здесь стояла толпа, народа, которая... Я утвора, хочу за иском до свидетельства Вот после проповеди я След вот так стал проповед, А два, Про эффективную молитву я хочу сказать. что за эффективно там но прежде чем я начну, я помолюсь. Дорогой Бог Отец, Отец Во имя Иисуса Христа. Симоля Молитва и веры. Молитва на вера написано, все заботы ваши возложите на Него, всички ибо ти Он грижи возложим негу и то, что Ты за нас, сказал, чтобы мы все заботы казал, возлагали на Тебя. Ти грижи да Нет более важной, на, важной заботы и, и дела, нечто, как проповедовать людям това, Евангелие. Да Евангелие на и хората. поэтому эту заботу за това, тази я возлагаю на Тебя. Я возлагам Пусть Твой Святой Дух, Дух царствует и управляет здесь. И пусть Он использует И меня как инструмент. как инструмент. Этим людям важно За не то, что я скажу, важно това, но скажет, то, что ты скажешь. Пожалуйста, я прошу тебя те, проговорить через меня то, да что проговоришь им надо услышать. Через това, те да чует, да Спасибо тебе. Благодаря тебе. Слава тебе. Слава на теб. И аминь. Сегодня о Давиде уже здесь звучало. Да, и вы все знаете, кто такой Давид. И да? вы знаете кое Давид. Если вот так представить, каким был Давид, то первые слова, которые приходят, будут неидват, самомужественный, силен, верный, верен, крепкий, боец, боец израненный, израненный, терпеливый. Терпелив. Согласны листы? Да? И он для нас всех пример. И за нас той пример. Он и падал, той страшно, падал, отвратительно страшно, падал, страшно. и поднимался, и, зигал, и Бог показывал, и что он относится Читой и к нам так же. Нас и, нас листи? и вот для Давид во, и многих, Давид во многих, во многих, во многих вещах для нас колоссальный пример. пример. И вот я читаю, я читаю вам э, за вас э, э, из Библии. От Библии. Пошел Давид и с торжеством перенес ковчег Божий из дома Аведдара в город Давидов. А будет слово? И когда... Нет. Вместо из Библии. Сейчас скажу. Так, сейчас... Второе царство. Сейчас скажу. Второе царство, шестая глава. Так, сейчас секундочку. Второе царство. Вторая глава? Да, вторая глава. Шестая глава. А, шестая. Сейчас секундочку. Ага. Есть? С 12 стиха. Ага. Очень важно же читать слово, правда? Важно, да, слово, Кто Дуналин. с этим согласен. согласен? Некоторые говорят, так много Някое, ты читаешь. Толку из много Библии, читаешь прямо... Но мы будем читать из Библии, потому что ничего Библии, нет. Что а не нет. Уже важно. начал работать Святой Дух. Итак, Давид с торжеством перенес ковчег Божий из дома Аведдара в город Давидов. И когда несшие ковчег Господень проходили по шести шагов, он приносил жертву Тельца и Овна. Давид скакал из всей силы пред Господом. Одет же был Давид в льняной ефот. Так Давид и весь дом Израилев несли ковчег Господень с восклицаниями и трубными звуками. Когда входил ковчег Господень в дом, в город Давидов, Милхола, дочь Саула,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 Когда-то прочитал в Библии. я Когда я начинал, я. Куго эту И когда я начал читать Библию, это одно из мест, которое меня остановило. И одно в Я приходил в церковь. И ждал, когда закончится прославление. Просто ждал. Просто Потому что меня интересовало, что сейчас скажет проповедник. Потому ме Как и так далее. Как, да, си про меня и такая Потом постепенно я стал понимать. А, да разбирам, что в Прославлении что-то есть? В прославлении что в этом времени, которое мы проводим, время, 30, минут, когда когда поют, 30 минут, когда поют, музыканты, музыканты да? В этом что-то есть. И, в и вдруг я наткнулся вот на это место. И и я осознал и что вот этот Давид, Давид выложился весь Эфот льняной чтобы вы понимали это такая Ленин. накидка такая легкая Эфот, твое... царское обличение такого снято царц, а, твое... то есть он уничижил себя капитальнейшим образом лек... и кокал прямо вот кокал и как то есть приехал на царский трон и забежал да скачивал дебил то есть скачивал пред бога и не одна милхола подумала это одна милхола вы согласны со мной? Согласны ли с ти И, кстати, у нее потом не было детей. Если твоя неа молодец. Ничего страшнее для женщины. Неа, ничего пострашнее Никогда жена, не бывает. Да Бог ее так наказал. Господь такая наказывает. За то, что она его. Дуа, принизила. И принизила. Когда он славил Бога. Давид, славил Я хочу Господа, сказать. Я вот какая вещь. Очень многие, как Много и я, никогда не понимают, не разбирают как получить как да от Бога как можно больше. От Господа как повече. надо молиться? Как да Что молим. надо сделать, Какого чтобы Бог да отвечал от на твои молитвы. Да на молитвы? Мы собираемся один раз в воскресенье для того, за чтобы, това, собравшись вместе, че, соберем, сказать Богу, да как мы Его любим. Как мы от Него зависим. И как, зависим от него. как Он для нас дорог. И это происходит И в, момент, в момент, когда, когда когато, вот здесь тук, Ничего круче не может быть, Ничто когда ты поешь по Бога. И ничего да круче не бывает, когда ты единодушно Ничто поешь по в, нем, а мы утва, единодушно в этом что утра, да есть да Господа. огромная тайна и секрет. Господа Написано, и, возлюби, Иисус сказал, Господа, первая заповедь какая? Возлюби Бога Господь, всем сердцем, всей душой, и всем и разумением Вот все, что в тебе есть, всем возлюби. Как ты можешь любовь? Ты приходишь к Господа. Как можем Ты да проявим, приходишь, Бога ты приходишь Богу в воскресенье при Господа, с такими же, как ты. и кульминационный момент, момент, недели, и -кульминационный это когда ты стоишь момент, и наконец, перед Богом, и, или, или прыгаешь и наконец, и наконец, и наконец, и наконец, и наконец, и наконец, и наконец, и и наконец, и това, ко, как как того, и да да надо забыться, давить, надо да войти за в экстаз, плесать, да плясать, да прыгать, скатать да скачами, и не думать, кое-как что да скажет. Кое Для этого и надо готовить свое сердце. Да Во-первых, надо Первого, знать, да знаем, что в этом секрет получения от Бога. Тува, э, э, Потому что Бог в словословии народа своего. Э, Потому, секрет, да. Тайна да получим благословение от Господа. Потому что, когда мы сюда приходим, Потому мы должны быть готовы к За 10 минут за 10 нужно идти молиться на языках. Нужно настраивать себя псалмами. Да нужно исполняться псалмами. духом, пояй, да воспевая Богу, Богу в душе своей псалмы, или что-либо, приводить себя в такой состояние Искусственно. Искусственно. Сначала искусственно, а потом уже в этом уже и после В этом секрет. Так делал Давид. Поэтому он получал. И за получавал. Это тайна. Твоя тайна а многие люди бывают номер. И еще, просто знаете, как бывает? Номера. Ты стоишь, настроился, приходит, опоздал, чтобы он здоров. Идваш, если настроивашь, какой Идва, какой-то закоснявый, Идва, притей приказ Ты уходишь с Дух, а он опоздавший, духу, пришел и, и сломал тебе судьбу, и с... возможно. Во Обостряви специально. Обострим, Поэтому опаздывать. Затва... Или приходить и до думать до о колбасе, и до о том, как по шину что гараж не открывается, что на базаре купить после того, когда все закончится. Это обокрасть себя Кто-нибудь да понимаешь что я говорю обокрасть себя себя себе. взять из кармана да все мысли выбросить и да это первая часть част вступление твое выведение поэтому правильно делаю из -за того, правильно умные правят умные опытные хора. и Действующие в духе действующие служители, в служители, которые перед началом уйду, собрания собрание каждый раз, всякий пат, особенно, особенно группа прославления и лидеры они обязаны каждый раз я так думаю, пот, я уверен, спорен, каждый раз делать нечто, чтобы люди нечто, пришли в это, состояние. это в состояние они сами должны быть сами заряжены должны. До они сами должны искрить сами те да и, и они должны рассказать и, и те да показать расскажет, да покажет. и в процессе прославления я не учу это... вас я аз просто такая мысль, чтобы во-первых, за недостаток видения истреблен народ будет За, мол, народ, да? народа, за недостаток видения недостаток ты недополучишь. Получишь, ты не знал и недополучишь. Не и Поэтому и это вот их обязанность подсказать, настроить, настроить, приготовить. И все должны понимать, что если мы все будем славить Бога единодушно, Господь, единодушно то придет облако, облак. явятся ангелы. Явят ангелы, вы будете, мы все будем падать, што што грешники будут каяться, грешники каят. и люди будут получать от Бога и дух святой будет вот работать. валяться Бога. будут все, душа лежит во духа исцеляться будут, бесы будут молитвы будут отвечать. Молитвите, Здесь чу чудеса начнутся. Идея в этом довести Идея все собрание до, до, до единодушного хваления Бога. Когда Костя, все единодушно и не могли стоять священники на собрании. И не могут стоять они на собрании. Стояли, они все падали, все стоят и потому падают. Потому что облако за пришло. За что Иисус в Он видит все до одного Его любят. Ни одного равнодушного. Ни одной мысли Неправильный, в голове. Не неправильный в голове. Вот это цель. Это собрание. твоя цель на собрание. -то. Аминь. Аминь. Второе. Проп... второе э, нечто. Молитва. Молитва. Но ну, вы знаете, что молитвы бывают разные. Знаем, чему различные в жизни, молитвы много за всякие молитв. случаи. Вот вы согласны, нет, что молитвы должны, молитвы должны быть молитвы. разные. Я был на собрании у Бенихина как-то. Когда на двой И когда объявили перерыв. И один мужчина брейк, упал. Един падна, один мужчина упал и его, значит, ну, и, в бес, да треси, в в прояви, и его друзья не знали, что делать. И, не да и они, значит, по щекам и хлопали, да там, значит, по угузите, А потом начали на, на языках молиться. После до да на языки, они правильно делали, нет? Правил на правили. Соответствующее... Действия должны быть в каждом да, вот случае. Согласна, что да. в на языках рядом, когда пригадать его Когда ты за кого-то молишься, это молитва, за кого Я когда ты соглашаешься с кем-то, это молитва Когда ты молишься по слову Божьему, это молитва наверное, Короче, много есть молитв Общая молитва. Обща молитва. И бывает конкретная И молитва. И Я сейчас молитва. хочу поговорить о молитве, которая да нам молитва, всем нужна вот так. Вот так. Вот так, вот так. Трябва, така, да не дойди. Скажите вот, пожалуйста, поднимите левую руку, вверх, торка, если у вас горе, есть имате, хоть какая-нибудь проблема по или вопрос конкретный, который вам надо решить с Божьим да Хоть один. А У вас нет, да? матери. Да. Имя? Вот <свят> так. поэтому, поэтому задумал, нужно поговорить сейчас вот об этой самой насущной молитве. За Существует большое заблуждение. И мы много гулям за блуда. В церкви. В церкви. Что, что молиться надо что краси красиво. Четрьмя красиво. Долго, долго и без пауз. без пауз я когда пришел в церковь это и было и куда туда идог на церковь, значит, церковь посольство Божие в Астрахани церковь это посольство на церковь. Бога первое церковь. церковь нет первое было новое поколение там показ первообещающее новое все пукаях а потом я пришел това, в посольство Божие посольство в на Бога да и там значит хорошая церковь замечательный пастор и я тогда учился в христианском центре. И нас учили, учили вот это, у меня уже центр, в голове. И, и я ходил на ночные не молитвы. Каждая пятница, в 23 часа начиналась молитва, 3 и утра, молитва, молитва, и в 6 утра, на то Но это много времени для молитвы. Согласны? Твое, много да? время за много времени, там много можно помолиться. За много нечто можно да И мне, мне было странно слышать, и как, на как, беше странно, да чувам, как значит, молились тогда как за... Смолиха тугава Тогда времена были такие. Им и другие времена. Тогда нужно было молиться. Тугава. Трявоша да так просто така даубикалит. делать такое... И доправят такого как бы вам это сказать, без паузы, паузы. долго, Долгу. Долгу. гладко. Я думаю, это что за талант еще такое? Откуда в человеке? Он в пауз не делает, и полчаса может обо и молиться, до и молиться, и когда сильно. Ты когда закончился, Никто не знает, никто ничего не понял. Но долго, и куски местописания писания и там. И вот, значит, и все мечтали и так все молиться. Мечтали ну, не все, так, но многие. Все я помню, вспомним, я приходил в церковь пораньше, церковь, я первый, по второй приходил там, А еще был один очень горячий парень и там. И Он уже владеющий. был ветеран, я новичок. И ему разрешили, и ему разрешили, и разрешили, разрешили перед Приди. Началом, когда Начало церковь ту, заполняется, ту, он мог встать за, той за, за, за кафедру и молиться. зал. Сначала в пустой, в вокзал, я там. один сидел. Пу -пу потом еще кто-то приходил, еще и в зал. зал сполз, и он скоро, такой весь, значит, и весь, и такой весь такой подражал каким-то американцам, кому-то вот это вот, и... значит, что-то... Да, и когда мы на ночной молитве уже уставали, Ну давайте, молитва сейчас, ми, общая молитва... Значит, молим, значит, давайте, молим, за что будем молитвы? За, за город. давайте, за ну город. За ну что за город? За Ты за город. что Ты за будешь молиться? Я за милицию, чтобы, чтобы милиция, всех это. подряд не мили. Да не... Хорошо, ты в а за что? Чтобы в городе чисто было. Городе, да и чисто. А ты что? Чтобы проститутки на дорогах не стали. Да а про что ты ну, и и вот каждый на за та, что за и и когда начинали. Я сколько... и вот про окурки, я помню, человек я молится. Вспомним, про человек молит долго. Так за... долго. Так долго. что за фасове, долгу. Кто не понимает, о чем я говорю? Это трата времени. Это такой трэш. Это не серьезно. Как вот еще молимся мы? Как да? молим? Кто не чувствует ответственность, что он вот а не не молит, О, не Ой, надо помолиться. Ох, Правда, да по да? да? Надо еще говорят, надо возвести молитвы утренние. Трява да вода И вот человек и говори за какое? За все, за все, И об этом вспомнил. И, и за два из помню. И все два Но надо так молить. Может быть и надо. Но а ли ли давайте да, поговорим тряп. о том, о конкретном. Вот если мне что-то надо, молитва, есть смысл молиться так, чтобы тряп. получать? И Путь простой. Надо пойти идти в, в Библию и смотреть. Надо да да, да, в Библию да, и смотреть. Как человек из Библии, как герой библейский, от библии библейский значит, герой, э, как они как возносили свои молитвы. Но возносили вот это Представьте, я а что вот я в чем-то имею нужду, но научен молиться я вообще. А дали вообще. И вот э, представьте, что я если хочу получить что-то от своего там, президента, или мэра города, или, там, от от начальника. От начальника. И, и вот начальника. я прорвался на прием и к президенту. Представьте, как это трудно. И вот я прихожу, мне я выделили время, и я начал молиться. И за до симоля. Дорогой господин, Скрытый, господин, мне требуется президент. вот это вот это вот это, мне это, это вот это вот это это еще вот это, еще это я думаю, вот это вот это вот что надо вот это вот И вот говорю все, что я вспоминаю, все, что мне приходит на это красиво это вот это вот это с это вот это вот это вот это не треба. Нужно молиться конкретно. Да он конкретно. Бог, Он конкретный, Господь и Он требует конкретной, и конкретной молитвы. И, то, и, и Библия показывает примеры. Но ну, давайте из Завета Завета посмотрим. Нека Завет. Авраам стал старый Авраам стал и послал стар, свою слугу и слуга си, искать жену да жената, Исааку, сыну и, и, за Исаак, за свой сына. и взял раб из верблюдов господина своего 10 верблюдов и пошел. Он сказал, чтобы там среди родственников нашел. Не надо в этом краю. Иди в туда и иди туда, откуда мы вышли, не там найди моему, на моему другу сыну другу. жену. Клянись мне, положи ногу под стегной, и, то и тот поклялся калимиси, и пошел да в руках услуги. Были также всякие сокровища господина его. Он встал и пошел в Месопотамию, в город Нахора, и остановил верблюдов вне города у колодези воды под вечер, в то время, когда выходят женщины черпать воду. И сказал, двоеточие, Господи Боже, господина моего Авраама, пошли ее сегодня навстречу мне, и сотвори милость с господином моим Авраамом». Кого? Ну, невесту Исаак. Вот я стою у источника воды, и дочери жителей города выходят черпать воду. И девица, которой я скажу, наклони кувшин твой, я напьюсь, и которая скажет, пей, и я верблюдом твоим дам пить. Вот та, которую ты назначил рабу твоему Исааку, и посему узнаю я, что ты творишь милость с господином моим. Вот это молитва. Твоя молитва. Вот он условия поставил, поставил условия Богу. На та, которая, да. я а, скажу, та и та, на которая к... наклонит кувшин. И все еще, еще не перестал он говорить, и вот вышла Ревекка, которая родилась от Вафуила, сына Милки, жены Нахора, брата Авраамова, и кувшин ее на плече. Девица была прекрасно видом, дева, которая не познал муж. Она сошла к источнику, наполнила кувшин свой и пошла вверх. И побежал раб навстречу ей и сказал...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 Вот он конкретно вопросил, и конкретно той тут же вышла реветка. Согласны со мной? Я помню подобную человек. молитву. Я а вспомнил э, такого молитву. Читал у, у, в книжке какой-то Бенни Хин. Кто-нибудь знает на такого служителя? Я да? Ну, такой известный. Известный. Курсейды чудес у него каждый месяц. Значит, И вот он э, жениться собрался. И той пусть, и у него была невеста, жена и пастора им жена на пастор. И он молился, и молился, анали, моли, моли а, а не анали. И он возвращался откуда-то служение, и в самолете летел, она должна была его встречать в аэропорту. Тя и он молится и, летишь, и говорит, я хочу, чтобы а пидал мне да жена, Вот эта девушка, с которой я сейчас дружу и готов сделать тебе предложение, я хочу, чтобы ты подтвердил, что это она моя жена. Сейчас она меня встретит, и если она мне скажет, а я приготовила тебе творожную ватрушку. Вот если она скажет эти слова, значит она моя ну, вот он выходит, она и его встречает. И то кричает. из Лизы, тебя губы Как то все там, значит, Такая-такая. Ну, Что вот Ты знаешь, никогда не делала, а сегодня знаешь, я тебе никого, приготовила творожную отручку. Никого не сам правила, у бачи на проехать сладкиш с баром. Как вы думаете, женился он на ней? И как сместите, дали, и все уженил за нее. Да, еще один пример. Очень один пример. Про Самсона. Кто за не сам, такой Самсон? Яку познавали, кое Самсон. Герой библейский такой, да? Библейский герой. Очень сильный, который Много силен. Которому потом... На куготу Саму. Да, очень сильный был. Судья силен. был. 20 лет был судьей. Бил да. гудини И седья. вот он однажды убил э, тысячу филостимлян. Видны, что хиляди фил, фил, Да. хиляди Да, Сказав это, бросил челюсть из руки своей и назвал то место Ромав Лихи. «И почувствовал сильную жажду, и возвал к Господу, и сказал, «Ты содел рукою раба твоего великое спасение сие, а теперь умру я от жажды и попаду в руки необрезанных. Пить хочу, сказал, так что умру. И разверз Бог Емину в лехи, и потекла из нее вода. Он напился, и возвратился дух его, и он ожил, от оттого и наречено имя место всему, источник взывающего который в лехе до сегодня, То есть он захотел пить сильно, так что Попросил воды Помолил и тут же Бог вода, дал воду. Кто-нибудь подобные вещи Някой... в Библии находил, что когда кто-то молится, Намидал и Бог отвечает? В Библии да и и моли, в Новом Завете находили что-нибудь? Ну, например, когда в Петра Завет заковали, места, заковали и он го... сидел, Ирод там убил, э... а, ходил в томнице, одного нашего а, и Петра, Петра заковал. Вот а церковь написано прилежно молился. Все молилось. О чем? Чтобы его освободить. И ангел да ему явился, ну, Иоанну Бог все явил, и его исследовал, его развел утал. И он потом пришел, они и после идва, не могли поверить. Не мог Короче, я веду к тому, что. Я веду к тому, что. Молиться надо конкретно. Молиться надо абсолютно конкретно, абсурдно, коротко и конкретно. конкретно. Когда помолился, надо зимолим, верить дальше. Вот все. Это секрет. И вот тайната. я, когда готовился, и я, я подумал, а, а мои какие? Вот, вот я, когда молился, и у меня, и на мен вот когда были такие сильно отличные молитвы ситуации. И я сидел, вспоминал одну, вторую, третье, четвертое, пятую. Много на вспоминал. И все молитвы, которые я вот получил, о которых потом свидетельствовал, они все были абсолютно конкретны. Ну, например. например я сейчас вот приведу примеры, а вы, пожалуйста, вспомните сейчас, когда у вас были такие молитвы, которые... Вот помолился конкретно, бац, есть. Такие молитвы, кулато, определите, все молите и получаете отговор. Я только-только-только покаялся. И у меня начинался бизнес. Мне нужны были деньги. Деньги взять некуда. Я был в долгах. И у меня была машина. Машина американская. И эта американская машина Значит, попала ко мне через... Я купил у человека, который ее сбагрил мне. Просто обманул меня и сбагрил мне. Американская машина в 2005 году... Не, не пользовался вообще никаким спросом, потому Просто что не было запчастей, а то есть. Он во время тазикуа немаше не никакого ползает, у нее еще нямашь за ней, я всех за 50 долларов. Да. и вот сейчас мне надо ее продать. Я, я дал продам. объявление в газету. И дам убивал хубя... известника. Нет. 30 долларов. 20 долларов. Тысячу долларов, нет. 000 долларов 000 на разборку. Нет. Все спрашивают, звонят, битат, спрашивают, бажутся, а как узнают, что американская? А, не. Не, не. Я поехал на... на, на Я это Ford Tempo был такой автомобиль. А, Я поехал Tempo. в Форт, в Симферополь. И, и, и говорю, Мы ну на разборку. Ну, новая машина, лет 12 всего нормальная, хорошая. Да? Добрая. Возьмите на разборку. За тысячу баксов ездите, добрая. все нормально. Сейчас да. посмотрю. Посмотрел. И Нет, в Украине казва... всего две таких. не, в две Нет, не надо. Кому не, не Никто не покуп... Вообще никто не, не Никто не хочет И когда он... я у него купил, И он, он не верил своим глазам, потому что он, он года не два верю, продавал научитесь за что две не искал, И потом она начала ломаться, И я ему звонил, претензии предъявлял. Ром... Романова претензии и я, ну, ну, деньги вот так нужны. Думаю, хоть за и тысячу никто хабари, не просто ней за И вдруг денег. я вспоминаю. вспомним. И я же христианин. А сам христианин. Я же верующий. А веру, что... Я же могу помолиться. А голос внутри говорит, у тебя совесть есть? Пок как ты Богу казва... обращаться с таким вопросом как можешь как, так как он продавцам, продавц Господа? Но потом решил, вот я даже помню место в доме, где я помолился. помолился, я переступал через а порог дома, в и в вот момент, когда я домости, переступал через порог и дома, момент, я помолился, я сказал, Господи, мне господи, стыдно, но я прошу сраме, Тебя во имя Иисуса, моля, Иисуса вот, продай имя мне эту машину, Христос, да продад, мне деньги нужны, аминь. аминь, про себя, но так, шепотом, и казах. на другой день прихожу, жена говорит, звонит какой-то парень северина, я говорю, да, сейчас я узнаю, сказала, что американская машина, и сбили, американская, няма, О, допуска, он опять звонит. И Тру, я, беру. я с великим телефоном. Э, э, какого года машина? Питает, я говорю, машина американская. Кулата. Да я знаю. И и какого, какого года машина? Куя, э, а скажем, чем американская, доказываю, да, да, знам. Скажите, Микуя а, Гудиной, а, каков цветы. Там еще что-то И Олег Григорьевич, это вы? И после питания, Олег Григорьевич, твои велисти? Я говорю Роман, это я ты? Я скажу ему Хозяин машины. Твои вступания на кулатах. Он говорит. И казан, да. да. Я говорю, что тебе надо? Я ты ты достал уже меня вообще. Пистами да. у тебя. Он говорит, вы что, и машину казан, продаете? Я говорю, да. Да. Я скажу да. А ты что хочешь? Я и, хочу и посмотреть потом, машину. Пистами, что? Я скажу, искам допуглена кулата. Я говорю, как это? Я спикнул, как. У меня и и, той, игрушки казва... играть времени нет. И казва, Потом, у меня времени. Я, я хочу поклоняться Иди отсюда. И, и то, то, то, то есть где стоит, я подъеду. И, и то возле дома стоит там Через полчаса звонок опять, ну выйдите, я тут кручусь уже давно, я выхожу, стоит этот Роман, который мне всучил два года назад эту машину, продавал ее два года он. И стоит, спрашивает о, у вас там две колеса, фонарики там, вы все сделали, вы такой. Я говорю, что тебе надо, у меня нет времени, у меня вот сейчас дел. Ну, вы смотрю, вы это, И это. Я говорю, что надо? Добрый, добрей. Олег Григорьевич, продайте пуйскраш. мне ту машину. И ты указывал, Олег Григорьевич, продайте мне та зекула. Я сразу... Я спросу. Я говорю, ну не знаю, это надо подумать. Я говорю, эми, не знаю, не знаю. Трябодаси помисли. Он говорит, ну сколько вы за нее хотите? И я говорю, ну сколько, сколько? Я ну, за 4 200 отдам. Четыре О, О 4 и и казу, О, Вы думаете, что у тебя 5 штук, которые я у вас остались, тысяч, что ли? Ты? Че, все начал таскать, все Давайте за 4, я <соркнут> давайте! И той, ка когда да и 4 000, я скажу, да, да, да. Он достает 4 000 долларов из Я достаю из бардачка доверенность. Рыву доверенность, вангул, по которой я ездил. Забираю деньги, бросаю ему ключи, Зимом и он уезжает. Паритет. Я захожу домой и кричу и си, к жене, «Ирина, и ты посмотри, ты, что я сделал! Ирина, вещь, я машину продал!» И вдруг я слышу внутри тебя, «Это ты продал продади? Я говорю, Господи, прости, Господи, прости, прости, прости. спасибо тебе. Благодаря тебе. Я конкретно помолился. Я о сказах конкретно молитва. Конкретно. Конкретно молитва. Я могу еще рассказать пример. И могу да пример. Я тоже был новичок. Год я, наверное, был э, верующим, Една читал година, Библию вяло, и сильно Библию, хотел научиться и исцелять людей. Да сильно. И Марка 16, глава, и Марка, 16 глава, там, где 15 глава място, начали, место, и возложил трубки на больных, че, и, и они будут здоровы. Это для меня и было и ключевое и место. И, и, место. И, и однажды меня попросили, у меня уже бизнес пошел, я начал деньги зарабатывать. И меня попросили однажды прийти финансово помочь да, финансово человеку, беда, на один человек, нужда. Дедушка, наш один дядол, партнер, у него наш внук партнер, попал под машину. Внука ему беше катастрофировал, летний мальчик попал под машутку, ему разбило позвоночник, по месяц и в реанимации, грабнака, и и беше в Ну, я пришел, я дал дух, денег, значит, пари, и, и, и, и, и все. И Поговорили с этим Поговор человеком, с человека, и я говорю, а можно мне ребенка губитах, да Он говорит, вам лучше не смотреть. И казва, да не Вы расстроитесь. И я, один голос мне говорит, и вали и быстрее, глаз казва, кто ты такой. А другой, а другой обществе, голос говорит, а иди молись за него. Казва, да за него. А я никогда ни за кого не молился. Не но видел, как за люди молятся, там, читал само, проповеди, слушал, слушал. Но сам никогда не молился, тем более сам случай. И я говорю, все-таки я хочу посмотреть. Я сказал, все как искам Я захожу в комнату. Он, он в говорит, ну хорошо, заходим в комнату. Вот, вот такая комната вот таких размеров. Сталинка называется. Сталинка, я Потолки высокие. Сосмогу висок. Вся мебель Покрив. вот так расставлена вдоль мебели стен. Пустынити. А посредине сколочен и дата, стол. И мы масса. Из досок. Доски. На досках лежит мальчик, руки привязаны, ноги со привязаны, со привязаны со и, игрока, вот и голова и ему просто уже вот такая ше шея, глаза в разные стороны, в люди и летят, общем, и смотреть, и невыносимо. смотреть и невыносимо, и заплаканные, зареванные, и серые, и пустые и глаза бабушки и, и смотреть и невыносимо, они не можем ни покормить, ни попить, ну-ну-ну, все, смерть пришла ну, спасибо, что вы нам помогли, то и все. И я говорю, а можно я помолюсь? И я сказал, можно ли даст и помоле? Хочешь молись. Без а ли? Моли. надежды и веры. Без никакого надежды и вера. Я подошел. Я вам. Мысли скачут. Мысли тими скачут. Только помню Марка 16. Помним саму Марка там, 16 глава и говорю, «Бог, и я не вам, знаю, как Господи, молиться. Знам, как То, что я, я вижу, невыносимо Туда смотреть». Я возлагаю на этого ребенка руки и, и прошу тебя во имя Иисуса и Христа, Христа. И ты его, Христа сделать так, чтобы он стал здоровым. Да и возложил руки, и убежал. Амин и избегал. И, и, и больше туда ни, и ни, не ни даже что не звонил, потому что я боялся. И скажи, б... он умер уже? Да чуя, Это было в июле. 23 февраля, когда я поздравляют нас. Месец, Значит, поздравляю я был воинить в Варне, в Варна, звонок из Севастополя вечером, в Севастопол, когда я уже стал брать звонки. И друг какой-то звонок в Skype И видно, с Skype я пошел и ответил. Незнакомый человек. Не познат человек. И он мне говорит и то я видела восього я с а, и, той. и вспомнил и то говорю, и поздравляем вас вот он и то и то и то и то и то и то и то и то и и то и то и то и то и Я и то Здравствуйте, Алексей Григорьевич. Здравейте. Спасибо вам, Олег что Алексей Григорьевич, к нам и приходили части, за меня, молились, здоровые мои, хорошие. Я учусь уми, в лице и, и, и что-то там не говорил. И, да и я зарыдал. Я за пошел просто рево. зарыдал. Просто рево. Если бы я неправильно не бях... помолился или бы не помолился не помолил или правильно. неправильно бы помолился. Правильно. Коротко, конкретно, конкретно, по сути. И кто-нибудь писал, когда-нибудь? Някой Когда подступает вот описал, такой кирды, и нужно молиться проблем, безошибочно, да кто-нибудь это делал. У меня однажды в семье произошла такая очень напряженная ситуация. ситуация. А, не буду, ну в общем, самый близкий человек близкий, мне. Не жена, но близкий очень человек. Много близок к человек. Она пришла мне и сказала, у, «У меня похоже рак. Мне рак. ставят диагноз вот и такой, по-женски. Женский. Как я напугался! стрессных. Виду не подал. Бачи сказал что. Пролича, мы сейчас будем молиться. Сказав, молим, да все будет потеснявы. хорошо. Сел за стол. За масата, взял библию. Взял все И написал. И написал в Еженедельник текст. В Долго текст. писал. Минут 15, 15 минут. Просто драсках. написал молитву. И написал поставил срок. срок и написал конкретные и написал слова. Конкретные вот, вот, думи. вот так вот, текст рукой. Толковый текст. Встал на колени, затворился, включил музыку Вставил и сказал и Богу и все, музыка, и там было на написано. И больше ничего. Потом каждый день, и утром, день, утрен, когда я Молюсь, я становился символя, на колени на кулене, и говорил, Бог, и казов, я вчера Господи, молился Тебе, я знаю, ты, что Ты уже знам, работаешь над этим, и, и я Тебя этого, благодарю, и что все будет хорошо, всичку, что че че и добле, и добле, наступает, и Тебе. И, два, я и так каждый день делал, так, благодарил Бога благодарил Господа. каждое утро благодарил Бога, и на языках молился, как можно Прошло именно 20, дней. 7. исследования, обследования, исследования, значит, проверки, анализы, анализы проверки. и так далее и, и, и, и решение и два не подтвердилось нету ничего ничего просто, просто не подтвердилось не все подтвердил. Врачи, так мы лекарьке. думали но оно не подтвердилось не, и вот э, я для себя сделал я вывод, что себя когда мы, извода, мы живем, не живем и у нас есть проблемы, и, проблеми, и мы не используем то, что Бог нам дает, и не используем, то, Господь или не то давал, что мы знаем, или что мы не знаем, не, неправильно, не, неправильно. неправильно. Это, это, наносит, это наносит колоссальный урон для нашей жизни, и на цели они живут. И христианство в целом. И, Потому и, что, что нам требуется, чтобы сей, все мы выходили сюда и свидетельствовали сичкини, здесь. Да и да свидетельство. Вот здесь свидетельствует. Я э, про Турцию говорили, я вот сейчас вспомнил. В Аланье у нас Чуф, месяца Алания, два назад два месяца на служение приехала на женщина. На жена. Она в гостях в Аланье отдыхает, гостью, верующая. Она пришла вот так же, как вот вы вот вот пришли первый дуэдей. раз. Один, Один раз она у нас забрали. была. И там пастор объявил, пастор, у кого есть свидетельство, поднимите руку, значит, ты по очереди они выходи. И она подняла руку и вышла, и говорит, значит... Ну, и она не сказала, кто она по национальности. Но похоже, она татарка. татарка. У нее имя такое татарское. Не может быть казанское. Да, она приехала из Америки. И Америка. И она рассказывает историю. Лет рассказывала историю. Она говорит, «Я... Приехала с любимым человеком в Америку. Я замуж у, 7, в Америке. Значит, у меня двое детей. У меня двое детей У и однажды я очнулась значит, в мотеле в каком-то занюханном без копейки денег, без карточек, без документов, без мужа, вот этого любимого человека, который исчез, куда-то да? с двумя детьми, без языка, голая, пустая. И, и, и разрушена на полную. Неделю я рыдал в этом ревах, мотеле. Меня кто-то там подкармлил. И я, там... и я христианкой. И я молилась Богу, это все что такое? Господа, это такое? Туба, это что такое? Это за что? Это за я что? служила тебе. Это я а приехал служить, служить. И вот так вот. И, и, такая, такая. и потом однажды я долго-долго плакал. И поняла, что плакать нечего. Надо начинать трудиться. Я перед Богом. И сказала, Бог! Объясни мне. Объясни ми, за что? За что? И что я должна делать? И как треба да правя? Где мой путь? Куда я она говорит, я стояла за этот пока не услышала ответ. А застану на не дука не чух отговора, и после изменил. чух отговора который променил промене Ответ был такой. Отговора беше следнее. Твое спасение. Спасение тути. Твой выход. В Иисус Христос. Не смотри, что у тебя нет денег. Не, да не смотри, глядя, что, что у тебя нет паспорта. Не смотри паспорт, не на что. Смотри не смотри на ничего, И говорит, мне такое облегчение. И я начала жить. И бумажку и, и, и Вот это лице, цифры моих налогов годовых. 8 тысяч долларов. тысяч. тысяч долларов. 36, тысяч, 52 тысячи долларов. Налогов. Налог. У меня бизнес, у меня все на место. И сегодня я служу. И себя служу. В Стамбуле. Я приехал в Стамбул служить. На улице. Евангелизирую Турцию. Такие... Вот так поднимаются люди. Итак, подвожу итог. И каковы извода? Для того, чтобы получить от Бога. За да от Господа ответ. Отговори. На нашу конкретную молитву. На конкретно не молитва Первое. Перво, славить Бога. Да прославим Господа очень хорошо утром включить музыку Много и под эту да музыку а потом колене. по тексту записанному о одной текста, конкретной просьбе, общие молитвы тоже нужны, но когда есть конкретная просьба, Дай денег молба, только до такого-то числа, исцели это, исцели помоги сыну Помогни поступить в да в до в такого до такого-то числа это, направит вот это записываешь. И записываешь, один раз молишься, Веднешься а потом молишь, каждый день благодаришь день, Бога до тех пор, пока это не пройдет, Вопрос. Вопроса. Есть ли у кого-нибудь конкретная нужда, нужда, которую нужно решить, получить конкретный да да получите ответ? Отговор? Рецепт вы получили сегодня? И Кто-нибудь по кто попробует сделать Някой так сегодняшний день, да така, Чтобы в следующее да воскресенье в выйти и до да свидетельства. Да Бог, мне нужно Господи, ми следующее воскресенье Аминь. Да Аминь. Амин. Нека се помолим. Дорогой Господь. Господи, мы перед Тобой. Не тебе, и у каждого из нас есть нужда. И Есть, нужда, има нужда, есть проблемы. Има проблем, есть просьба. Има молба. И мы имеем право обратиться к тебе. В, молитве, да се към теб в молитва. Но мы не всегда способны молиться Обаче, не правильно. Не мы не можем сконцентрироваться. Не можем да Наши мысли, скачут. мысли не скачут. Мы молимся безответственно. Молимся мы забываем о том, о чем молились. Из -за того, за молим. Мы подводим тебя часто. Много часто. Тебе это не нравится. Не И поэтому мы не получаем. Не Прости нас. Прости не. Помоги нам. Помогни, помоги нам быть сконцентрированными. Да концентрированными. Максимально конкретными. Максимально Ответственными. И относиться к тебе. с абсолютной верой. С абсолютной верой что твое слово истинно. и обетование твои вечное. Спасибо тебе. Пусть Святой Дух ведет Нека нас. И мы будем успешны. успешны на всех путях своего. Во всячке чтобы свидетельствовать. До да свидетельством. И чтобы благодаря этому. И благодарения на Люди спасались. Хорта до да все спасало. больше и больше. Все повече и повече. Слава тебе. Слава на тебе. Аминь. Амин. Да, да. это... Спасибо большое. Благодарим. У бизнесменов есть а, чему поучиться, это конкретика, на да? Они научат, на конкретнее Я хочу тоже засвидетельствовать о двух вещах. За две вы слышите, как кукурузой пахнет? Чубатели, как мы, еще на мы молились за дождь, чтобы Не у семьи Балабановых было урожай. Дышать, дымат, э, да, они принесли кукурузу, и сегодня будем ее кушать. И Слава Богу! Слава да. Богу. Еще я хотела тоже засвидетельствовать по проповеди за а, о том, как я молилась, а, чтобы нам вырваться из долгов. Мы были оба студента, я закончила институт, через год родилась, родился второй ребенок. Муж был студент мединститута и работал медбратом в реанимации. Потом он работал пять лет, должен был работать как врач, как это называется, ординатура. И, покуп, и получал копейки. И получал много, 50 долларов примерно 50 в 2000 доллара, году, в месяц. На нас четверо на месяц. было. И у нас накопился огромный и долг на за коммунальные, коммунальные услуги. Услуги. За услуги. Потому что а, зарплата была Заплатите, меньше, чем... Заплата, а, много, помалка, ну, вот мы даже зарплаты не могли погасить коммунальные услуги. Даже на услуги не Я начала бизнес. Я бизнес. Бизнес начал двигаться. Но меня очень ущемляло то, что Бачу, муж получал меньше меня. Я начала молиться, я говорю, пожалуйста, пусть у мужа будет хорошая зарплата. И вдруг голос, скажи конкретную сумму. И я такая, я такая, блин. Как бы это... Так, сколько? Маля-маля, каждый, докажешь, куда докажешь. И, и про себя так 300 долларов не 300 мало. 300 долларов? Мало, не, мало-мало. Я такая, так, Господь, 500 вот, евро в месяц! 500 евро на месяц. И я в молитве я конкретно Литва, говорила. Казах определенно Через год у меня был, был доход от 500 евро в месяц, и каждый месяц он поднимался. На месяц. Мы рассчитались с долгами. И... Из губитые, и с того момента мы стали момент, приобретать недвижимость, мы, мы переехали в Болгарию, и, э, мы в Болгарию. И я поняла тогда, что с Богом нужно туда, конкретно с это в подтверждение, подтверждение проповеди. Спасибо подтверждение большое. Проповедь Еще раз напоминание. Это, это такое вступление перед тем, как мы помолимся за финансы, да? <соединяющие> И еще я хочу, третье, что я хочу И сказать, третья, тоже коротенько. Вот ребята говорили нам Через о, о Молодежь, в рассказах -за конференции в Стамбуле. Где-то примерно пять лет мы попали И в Стамбул. Стамбул. Я когда увидела храмы, И, как храм Святой Софии, а, храм Святой Софии а, превратился, превратилась мечеть. в мечеть. Мы были в, на, на Северном Кипе. Кипр, я видела, как все храмы в превращались в, в мечеть. И, превращал в и у меня, например, вообще такое возмущение я пришло. С этих я говорю, Господь, как, как здесь педах, были все Господи, первые как церкви, как на, тупор, территории церкви на территории это, на Турции? И у меня, я говорю, Господь, как я вернуть Господи, христианство как сюда? Тут Примерно 4 года назад и в Лос-Анджелесе Лос один а, пресвитер, и один, а, пастур, ему где-то уже 80 лет, очень уважаемый получает уважаем, откровение, откровение, что в последние времена, последние времена пробуждение начнется пробуждение через арабские страны, в и державе. нужно выходить и на Турцию. И как стратегическую страну и они выбирают Болгарию. Держава мы встречаемся с ними, и, и они говорят, мы будем начинать проводить в Болгарии Трездес. Это три дня, когда человек переживает любовь Бога. И он наполняется этой любовью, он восстанавливается, восстанавливается он э, в резерве, в ресурсе, ресурс, и он идет служить Богу. Я была на подобном Трездесе, трездес, когда я была размазана от интенсивного, служения. От интенсивного служения меня муж просто взял и Может, говорит просто ты просто поедешь на Трезде в Южную Корею в Южную потому Корея. что другого выхода он За просто не видел просто как мне восстановиться духовно и, как и физически. духовно и физически и когда я была там на Трезде я сказала господи я так хочу чтобы а вы начались Трезде в, в, в Варне я сказала организаторам тогда но не сказали нет это невозможно вы что это виза нужна Нне, вот, визы, и в билеты. итоге 13 сентября сюда 13 сентября приезжают сетем, э, команда больше, чем из 50 человек. 50 души, 12 человек с Южной Кореи, 30 ]isse. человек из Израиля, Израил, из Америки. Америки. Приезжает человек, который человек финансирует 5000 евро, евро в этот проект. Для того, чтобы здесь... Может Люди, которые попадут на этот трездец, они зарядятся да, Божьей любовью Божьей и пойдут любовью. на Турцию. Следующий трездец будет в Турции. В, Турции. Следующий трездец в Турции. И у каждого из нас, нас есть возможность попасть возможность на этот трездец. Он то, стоит всего лишь 150 Турции, евро, есть, всего лишь три дня, 3 дни, для того, чтобы вы пережили Божью любовь и потом могли поехать в Турцию и изменить историю. Слава Богу, Эдди Первый пришел, Эди 100 евро вне, внес и говорит, вот мое место. Носка, 7, У нас а есть всего лишь 40 мест. Я хочу сказать, что это ограниченное количество кандидатов. За Поэтому с 13 по 16 по 13 октября. По 16 октября, Бра октября. <свят> да. А, вы, вы уже есть в списках, да, вы еще не знаете, не вы уже Да, здесь в Арне будет. Тукова Хубово, да, да, Аминь. Давайте мы помолимся за финансы, помолим за финансы сегодня. Знаете, даже я не за финансы хочу помолиться, я хочу, финансы, чтобы каждый получил откровение от